Ты желание. Шось не нравится мне он та фигура. Знаешь, Акулит, все здесь фигуры, между прочим, поставлены по плану знаменитых архитекторов. А он та, по-моему, не по плану. Вот глянь. Теперь ты бачишь. Чтоб я, Саша, пропал, если не за он тем каменным чудаком жабы с минометами. Ты что, это статуй? Статуй жабы все равно там. Так, что я не слышу? Громче! Стоять, опередить атаку противника! Здесь, на сигнал! Я нас слышу! Здесь, сорваться. Давай, старший лейтенант! Гранаты! Есть! Давай! Куда? Да вы всегда Давай, товарищ старший лейтенант! Зюбина, видишь? Вижу! А теперь? А? Нет, не вижу! Ты, да можно, Аркадий! Вот, вот! Мой правильный товарищ. Саша, дружочек, расскажи дядям что-нибудь. Слушай, борось ты ей. Ну, расскажи, например, как ты поднял на ноги целую германскую дивизию СССР. Пошел, молодец. Что, ребята, никто не знает, как Саша Суральмаша с пистолета стрелял? Нет, нет, да нет, ну, это мировая история. Интересно. Интересно? Да. Сашенька наш где-то в бою надыбал трофейный Маузер. Ну, что говорить, он его уже схватил по своему росту. Во, Маузе! Пушка? Ну. ну, сказочный аппарат, шикарная вещь. Но с него же надо стрелять. А как это сделать, когда Саша бежит в атаку без оружия? Оно же ему не надо. Что он клепает фашистов в У мальчика кулачки, тогда и бог каждому. Саша, покажи зрителям свои музыкальные пальчики. Одним словом, той мальчик, не Рахитик. Ну, вы все, конечно, помните за ту красивую минутку затища на нашем участке. Да, да. Ну, да. Так Саша решил спробовать свой пугач. Что ж делает этот мальчик? Что? Все? Да. Он идет в алейку, срывает беленький цветочек, ромашечка чешет. Тихо, тихо. Цепляет его до дерева, под видом это мещень. И открывает тир. Но в ромашечку нужно же еще попасть. Ну а когда такой ребенок начинает стрелять, так обостановиться же не может быть и разговора. <свят> а за звук от этого пугача мы тоже говорить не будем. Мартира. <свят> ну я бы подумали, подумали с левого фланга, как ударили минометы, за минометами пулеметы, а немецкая полковая артиллерия. Спокойно, спокойно вас мы. <свят> немецкая полковая артиллерия подумала на Сашин пугач, что это наша артподготовка. <свят> <свят> И давай клепать по Саше и по ромаше. По и по ромаше. Одним словом, что вам говорить? Саша еле живой притопал в той олейке. И тут же обменял свое украшение на махорку. И правильно сделал. Я у вас спрашиваю, как можно было работать с тем пугачем, когда в нем не хватало самой главной части? Это какой-то такой главной части в нем не хватало. Что? Какой-то главной части. Главная часть каждого оружия есть голова его владельца. Всё! Саша! отчисляется к нам дивизион, будешь ребят потешаться вместо циркового клоуна, а? Отвереть! Можно вас на минуточку? Слушай, артиллерист, ты Сашу не зацепляй. Он же умнее тебя в миллиард, ясно? Ты, Дзюбин, брось. Видали мы ваших одесских. Каких одесских? Моряков в бою, женщин и детей под германскими бомбами. Этих ты видал? Да знаем мы вашу одессу. Слушай, ты Одессу не трогай, там горе и кровь. Я же за твой красивый город, Смоленск, слова плохого не скажу. Да брось ты, Дзюбин, политграмоту. Слушай... Если я еще раз что-нибудь подобное услышу, я из тебя малютка Манон сделаю гурьевскую кашу тут же на месте, не отходя от кассы. Ясно? Ясно. Yes. Чего это у вас, Аркадь? Ничего, Сашенька, небольшой урок географии. Курите артиллеристы. Uh. Дозор! Я! Yes. Yeah. Кулаченко! Yes. А вы, ребята, готовы веточки домой. Yes, yes. Машталенцы в третьей роте. Yes, yes. А ты чего, Аркадий? А? У меня есть один друг, кому бы я мог написать. Так он рядом со мной в этой землянке, а больше некому. А ты-то кому, Саша? Маме. Ночь, только пули свистят по степи, только ветер уди провода, тускло звезды мерцают, в темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь и удел. И тайком ты слезу утираешь, как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас. Любимая нас И тревожная Черная стень Пролегла Между нами Верю в тебя Дорогую Подругу мою Это вера От пули Меня Темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. За встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерти не страшена.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 Ничего не случится. Есть Аркадий Дзюбин? Есть. Аркадий письмо. Что, Аркадий там Аркадий они бросили бомбу в середине Дерибасовской улицы. Это ж самая шикарная улица на весь Советский Союз. Разрушить такую Деребабушку, такую красотку, Саша. Жалко. Они разбили памятник дюку Рышелье. Ну, а кто этот дюк Решилье? Как кто? Это ж почетный гражданин Одессы с чистой бронзы на постаменте. Статуя. Ай-яй-яй, что натворили эти посяки. Ну, они не только у вас натворили, всюду они натворили. Всюду? А что? Всюду белые акации и полирояли, всюду невероятные скалы Ланжерона. Ну да, для великого русского классика А.С. Пушкина Одесса это была Одесса. А для тебя А.П. Свинцова это всюду. И почему это мне так не везет? У людей вторые номера. Так это вторые номера у меня Свинцов, камбала-гигант. Ну и оставайся со своими роялями. Саш. А ты чего волнуете Аркадий? Сашко вернется, не пропадает. А кто волнуется? Я волнуюсь не о нем, я волнуюсь, чтобы он почистил пулемет. А -а -а. Я не видел. Mm. Отпуск Мурманск, Саша не проходил? Проходил, проходил, и ты проходил. Ча. С чего это? Вот тоже твой спи. А ты не серчай. Ты же знаешь, что я для хорошего слова папашу продам. Знаю. Между прочим, напрасно ты так думаешь, а если я шучу или шо, так ты плюнь ноль внимание. А я и плюю. Вот это тоже, между прочим, напрасно. Я ж тебя как родного люблю. Сколько мы с тобой натерпелись, сколько немцев поклали, это ж кошмар подумать. Вот это правда. А, <звы> такой <звы> дружбы, как наша, на всем свете нет. Ты где был? Меня повели к командиру. Ребят, хорошо поспать, а? Есть. Какому командиру? Ты что, не можешь быстрее говорить? Командиру полка. Зачем? Он хотел меня видеть. Зачем? Ты понимаешь русский язык? Зачем? А он сказал мне, молодец, товарищ Свинцов. Хорошо дрались, грамотно дрались. А что ты такое уже сделал? А я поклал немного немцев рукопашной. Сколько? А я семь штук поклал. Нет, кроме шуток семь штук. А чего, точно? Вот это да. Вот это Саша Суральмаша. Вот Не в это... ребят. Вот это ты поддержал марку пулеметного расчета. Давай, Пьян. Давай. Давай. Саша ничего не берет. Ни пуля, ни мина, ни снаряд. фут фут фу, -фу, -фу чтобы не сглазить. А ты знаешь, что я сейчас подумал? Все-таки жаль будет после войны расставаться. Дружба, что на войне замешана, она самая верная дружба, Аркаша. А зачем нам расставаться? Что, разве моряк с Одессой и кузнец с Урала не могут жить вместе? А ты возьмешь меня с собой после войны в Одессу? Мой считать, что билет в Одессу тебе в кармане. Я тебе сделал пулеметчика, я тебе сделаю классного моряка. Ты же не моряк, Аркадий, ты же Правильно. А что я варил? Я варил теплоходы и, между прочим, на них ходил. И кое еще видел. Я видел мир. Вот, к примеру, будь здоров, Саша, по-французски. Как будет? Bonjour, Саша. А уже по-английски аудуиду, Саша. А по-гречески, к примеру, как? А? По-гречески. По-гречески? А когда нам обещали боеприпасы? 24.00. Правильно, 24.00 пойдем. Пошли. Значит, мы имеем еще целых пять часов. Что же мы можем предпринять, Саша? Да уж не знаю. Есть тут у меня приятель один. Надо бы ему по телефону свякнуть. Приятель? Ну, не приятель, а так землячок. Вроде как бы студент, что ли. <свят> Ты меня, конечно, извини, Саша. Твой землячок сейчас он а не в юбке. Ну? Ну, все ясно. А что, если мы пойдем до того землячка? Да уж не знаю. Она-то вообще, конечно, меня приглашала, когда мы с ней познакомились. Смотрите на него. У него есть девушка. Она в него безумно влюблена. А он это скрывает? Ну говори уже, куда идти. Сюда. Здравствуйте. А вы, простите, кто? Ты не ошибся? Нет, она... Вы Тася? Тася. А он Саша. Саша, Сураль-Маша, вы же его знаете. Да мы с вами в очереди на лимонад познакомились в сентябре. Я еще спрашивал, как вас зовут, а вы сказали Тася. Помните, нет? Он мне про вас все уши прожужжал, я вижу, стоило жужжать. Да, мы специально с фронта приехали, чтобы вас повидать, а вы нас в дверях держите. Ну что, заходите, заходите, раз вы уже здесь. А вы знаете, сегодня фугаску упала в зоопарке. Говорят, убила слона. Ай-яй-яй-яй. Слона! Ты слышишь, Саша, что делается в тылу? Ну так я вас спрашиваю, должен был тот слон уезжать со своей родной и любимой Патагонией, чтоб тут потерять свой хобот? Неудачник. Ну все, угощение просто царское. Ешьте, ешьте. Вы приехали с фронта, вам надо подкормиться. Да, спасибо. Саша, а, поехал. Есть поехал. Интеллигентная девушка. Да. Приличная семья. Ты посмотри на папу. Антовая закус. Ужин, Ну, а вы? Вы Нет, Адесит. Когда слышу хорошую музыку, вижу порт, синее-синее море и вспоминаю. Шаланды, полные кефалии,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 Вся Одесса очень велика, Но и молдаванка, и пересы Обожают костюм моряка. Фонтан черемухой покрылся, Бульвар французский был в цвету, Наш Костя, кажется, влюбился Кричали грузчики в порту Об этой новости неделю Везде шумели рыбаки На свадьбу грузчики надели Со страшным скрипом башмаки Я вам не скажу за всю Одессу Вся Одесса очень велика День и ночь гуляла вся пересыпь На веселой свадьбе моряка. Воздушная тревога, воздушная тревога, воздушная тревога, воздушная тревога. Господи, что за день такой? Десятый раз сегодня. Надо идти в убежище. Смысл? Вы забыли, что мы на шестом этаже. Самый безопасный этаж. Знаете, мне не до шума. Да нет, я вам серьезно говорю. Бомба наш разрывается внизу. А верхние пять этажей она протыкает насквозь, как мороженое. В чем в чем, о а бомбах я разбираюсь. Садитесь. Саша, что ты сидишь как жених? Скажи что-нибудь. Я скажу. Нужно идти в бомбоубежище. А вы знаете, у нас в квартире живет один старичок. Он, между прочим, никогда не спускается в убежище. Он профессор математики и вычислил, что Ленинград занимает около ста квадратных километров. Потом подсчитал, сколько на этой площади места занимает его тело. В общем, у него получилось по теории вероятности, что есть только одна десятимиллионная часть возможности, чтобы бомба попала именно в него, и он никогда не спускается в убежище. Так это же боевой старик. Проводим, проводим. Саша, давай. Какая сматушка. Теория вероятности. Вы инженер, правда? Правда. Механик. Нет, строитель. Так я что же строитель. Вы пароход Тимирязев видели? Ну. Вот этими руками построил. Вы? Не я один, конечно, нас 500 сварщиков было. Mm. Да. А ваш товарищ? А один? я. Кузнец Сурала. А теперь пулеметчики. Он первый номер, я второй. Саша, куда? Покурить на свежий воздух. Редкой души человек. Золотые руки. Что тебе, девочка? Я, Девушка, с фронта. С фронта, девочка, а что? Как на фронте? На фронте сегодня тяжело. Сегодня, а завтра? А завтра будет хорошо. Тебя как зовут? Настенька. Настенька. Тебя, наверное, мама ищет. Иди, девочки, Сидите. Садитесь, товарищ Бейс. Нет, спасибо, я пойду. На полет спекинул, пулеметом кроется. Какого черта пулемет? Он вам на крышу зажигалок набросал. Пожалуйста, девушки! Thank you. Так, погулял. Уже уходите? Да, пора. Свидань, Саша. До свидания, Саша. Свидань. До свидания. До свидания. До свидания. Она тебе глянулась? Кто? Дася твоя? И ты ей глянул? Я? Здрасте, пожалуйста. Она же меня все время расспрашивала за тебя. Кто ты? Да что ты просто надоел? Требаться-то брось. А что такое? Ты ж красивый собой парень, Саша. Какой же я красивый. Ты? У тебя представительная фигура. Да с такой фигурой, как у тебя. Что? Саша, у нас во всем своде нет парня красивее, чем ты. Еще я пропал. Это же не иметь успех рядом с тобой. Да, ты тоже хорош. Чего? Чего? Увлек девушку, бросил, ушел. А -а -а. Очень красиво, да. Да разве я что говорю? Я и сам вижу. Таких-то девушек на белом свете одна, две я обчелся. Ты подумай, Аркадий. Если бы не война, я бы ее не встретил. Вот ж правда, кому война, а кому мать родна. А уж как я ее люблю, никому про то не скажу. Ей не скажу. Одному И... тебе говорю. Полюбила ее в раз. Как так сильно. Как в сейчасной жизни, наверное, уже никто не любит. Знаешь, как я ее люблю? Почти ж как тебя. Вот не пойму только, за что же она меня полюбила. А верно, она тебе сказывала, что я сильно глянулся. А? Ну скажи мне, что молчишь? Все, давай спи. вызвал четырех человек, быть может, наверное, и смерть. Пусть она знает, что в эту секунду все бойцы вспоминают всю свою жизнь и дорогих. И пусть не верит, что на вызов командира весь строй всегда делает шаг вперед. Тут нужен первый. И первым был ее Алексей. И напиши сыну его. Отец спросил. Яшка, ты слушай маму. Перед обедом руки мой. Мой, слушайся и береги себя. И еще напиши. Аллань, получай бритвы. Гибель щетина или красивая мечта мужчины, а? Спасибо. Кожевников, голубые гальверты. Убит вчера. И еще напиши. Дегтярев! пришли что такие люди, как Алексей, живут недолго на свете. А свет на таких стоит вечно. Шапира! Я... Миша? Спасибо, Аркадий. Ничего, Миша, вернешься будет как сбергатель.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 Жарко было? Да, так еще не было. Значит, люди здесь потели, а мы с тобой Сашенька в убежище, с девчонкой прохлаждались. А у тебя что, девчата звели, Сарказей? Нет, у Саши невеста в Ленинграде. Да. Хорошая девушка. Ничего особенного, рядовой товарищ. Но должен тебе сказать, что даже я не знал, какой Саша хвостун. Есть, говорит, у меня невеста в Ленинграде. Любить меня безумно. А пришли, она спрашивает, что за люди, кто есть такие, она его не знает. Ну, а он давай кричать. Это же я. Ваш Саша Суральмаша, я же вас водой угощаю. Да неинтересный ей был. Мало того, что он полтора часа в передней гудел за зельтерскую воду, так он еще этот интеллигент стал вспоминать за какие-то кремовые тянучки, что он ей где-то покупал. И что она ему сказала спасибо за трамвайный билет. Ну и что? Ну, что ж, барышня растерялась, мы до нее зашли. Тут я замечаю, что такое. Невеста с меня глаз не спускает, а на Сашу ноль внимания. Слушай, бросерка... А у жениха уже вот такие фары, ручки вот так. Ну, вы же его знаете, как против немцев. Ну, думаю, порядок. Сейчас он будет разносить эту кают компанию щеп. А мне смешно. Что? В чем дело? Во-первых, она его не узнала и не желает узнавать. А во-вторых, из-за кого такие красивые порывы? Обыкновенный инженер-строитель с примитивным лицом. Ну, кто видел оперу «Смейся пояс. Вот я видел. Так это не Коломбина. Саша! Thank sure. you. Что надо? Я сам знаю, что я дешевка, но я же все-таки друг. А ты скажи, мой друг, когда ты правду говорил? Когда в трамвай или здесь, в а Саша, ты же сам видел, ребята после боя. Надо же было что-нибудь. То, что я тебе одному доверил, ты бессовестно растрепал под чечетку. Так это же я для шутки, но ну, я же горло перегрызу тому, кто тебя обидит. Ее ты обидел? Да таких, как она, со всеми ее чертежами тысяч. Ну, довольно! Значит, поссорились, разошлись, и теперь враги на всю жизнь. А чего враги? Я люблю его, товарищ майор. И он, по-моему, вас любит. Нет, товарищ майор. Нет, а мне кажется, вы ошибаетесь. Ну да ладно, садитесь, пока чайку попьем. Спасибо, товарищ майор. Садись, садись. Есть. Вы саратовский, говорят, у вас чай пивали до седьмого фото с полотенцем. Я с товарищ майор, но чай выпью. А только прошу понять, товарищ майор, что с Аркадием мне теперь трудно будет. А я не для гляхти встречать предлагаю. Пей спокойно, не подведу. Есть. Но только хочу тебе сказать, что был и у меня друг. Феди его звали. Правда, мы с ним никогда в любви не объяснялись, но любили друг друга до самой смерти. Убили его в финскую. Вот он. Вот вы, товарищ Пенцов, говорите, что вам с Юбином будет трудновато, а когда мне трудно, я всегда чувствую, что Феди нет. Понятно. Садыка! Садыка! Садыка! Я Питер! Садыка, Питер! Откуда огонь? Антешка, два самолеты сбиты. Так. Так. Здесь, наблюдайте. Видно, разнюхали нашу батарею. Четвертый налет сегодня. Пенсов! Товарищ цветом! Слушай, дальше майор. Куда же вы ушли? Приказано было вернуться на свое место. Такого приказа не было. Назначайтесь старым номером в пулеметчику акулите. Есть старым номером в пулеметчик Акулите. Правильно, надо наказать Зюдана. Пусть помучается в разлух, Видите? Есть? Ничего помириться. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера, куби меня, темной ночью хранила. Радостно мне, я Здорово. спокоен. Привет. В смертельном... Что скажете? Назначен с ее вторым номером. Ты? Да. А что такое с Сашей? А он назначен вторым номером на пулемет, как улич. Между прочим, по личной просьбе. Между прочим, студент, возьмите примус и проверьте его. А то этот провизор Свинцов мог оставить его грязным. И вообще, как я на вас обоих посмотрю, так вам не на пулепете работать, а на пару с Сашей коломашки возить. И даже этого я вам тоже не доверил. Такое нахальство. А шо оно там так и осталось кроме вас? Два таких корешка, как ты, Тадзюбина. Щелочи у тебя маловато. Завтра в боя а пулемет не в порядке. Що? Чего? Чего? дал чего? А, ну, что ну, ты скажешь на Сашку? Мало того, что он фасон ломает, так он еще наклепал на меня майору Рудому. Ну ничего, жизнь покажет, кто человек. Помириться вам надо. Нет, я капельку подожду. Пускай у него совесть заговорит. А верю, страшно. Вот как и сейчас шли на наше подразделение вражеские танки. Выдали в цепью в каналу. Танки подошли так близко, что обстрелять нас уже не могут. А нам поджечь машину пару пустяков. Грабрый боец всегда сильнее танка. Есть. Вот. Ребята подготовили бутылки с горючим, ждут. Вот только я сплоховал. А что, товарищ майор? Да понимаешь, последнюю минуту не выдержал. Поднялся, побежал меня и подстрелили. Не был этого, товарищ майор. Ну... Конечно, не было. А если бы побежал, подстрелили бы по лесам. А кто? Есть. И помогите ребятам освоить здесь точку. Огонь с мне не открывать, ждать моих указаний. Знаю, что осталось только 30 метров. Приказываю ждать. Аня, есть. Что означает этот странный маневр? Ага. Да. Что-то мне не нравится этот нюрнбергский парад. Эти шабы уже что-то придумали. Ну, а? Танки честно, хотели вызвать на себя огонь и этим обнаружить наши огневые точки. А если нет, тогда что? Тогда не понимаю. Посмотрим, пока я спокойный. Но когда перестаешь понимать противника, можешь считать себя убежденного, а вы спокойны. Зюбин! Я Зюбин! Слушаю, товарищ майор. Так, вы и ваш второй номер, Свинцов, отправляйте... Виноват, товарищ майор. Второй номер у меня Голландин. Ну да. Я так и говорю, с Голанином отправляйтесь к лесу поворота танков и внимательно понаблюдайте за противником. Есть наблюдать за противником. что самый маленький танк это 10 тонн. Что, yeah. ну какой же грузчик это может выдержать? А кто выдержит наш характер? Железная ворик. Декимиончик у меня с пулеметом. Здесь, Декименка, товарищ майор. Декимерка явился. Товарищ майор, разрешите мне с Разрешите, товарищ майор. Разрешите. Правильно. Действуйте. Друг принимает на себя огонь. Да, с этим мальчиком я бы крепко выпил после боя. Он нам подарил пусть такие жизнь. Help! Если ему кто-нибудь расскажет за эту флягу, ну, пусть потом на меня не обижается. Гордые его оба черти, проклятые. Свинцов. А, Свинцов. Ну, Саша, вам букет. Букет? М -м -м. От кого это? Ну, не от девушки, конечно, от бойца. Такой заметный, веселый, шустрый, смеется. Букета, Одну минуту. Мы еще не тому вручили? Как не тому? Александру Свинцову как просили, точно. Значит, выбрось. Угу. На помойку. На помойку? Он его характер. А письмо? И письмо туда же. Ну и пусть О. держит фасон. Он же прохвост, Это я вам говорю, как вы есть наша фронтовая подруга. Как его температура? 37. Это много. Нормально. Это даже дети знают. Ну да. Вы же можете подумать, что это меня интересует. Товарищи. А письмо? Чтоб на помойку? Это букет. А насчет письма не помню. Сестрица. Да? Скажите. Ну что? Нет, тут вот интересно, чем вы подметаете ваши помещения? Как чем? Филинником, а? конечно. Я так и думал. А я считаю, что такой сам дворец нужно подметать только цвета. Вот стул, Аристарх Павлович, садись. А теперь я к вам прикажу. вы мне говорите, вот стул, Аристарх Павлович, порубить его на дрова. Греться будет. Смешная штука. Да, Тася, вам письмо. Письмо? Да, опять с фронта. А мне сегодня приснилось, что он тяжело ранен или убит, не помню. Я даже, кажется, плакала во сне. Вы знаете, это глубоко ошибочное мнение, что? что в нашем нынешнем положении главное это покой, только тебе только движение. Аристарх Павлович, а? вы любили когда-нибудь? Да, я страстно люблю свое дело. Да нет, я не о том. Женщины, вы когда-нибудь увлекались? Что вы, милая моя, я же холостяк. Профессор, вот вы серьезный человек, у вас кафедра. А? Скажите, можно влюбиться по письмам? А, это вам, матушка, у Алексея Ивановича надо спросить. У него кафедра литературы, он эти штуки все знает, все. Не рассчитал. Вот видите, рубил-рубил, а она не влезает. А бывает так, Аристарх Павлович, чтобы можно было влюбиться просто так, с первого взгляда? А? а? Вот он пишет. Вам, может быть, покажется странным, Тася, но я полюбил вас с первого взгляда. Да? Да. Ну, это зависит от... Впечатлительности субъектов. А? Mm. Пропадает тепло, так сказать, источник жизни. Опять в подземелье бежать нужно. Убежище. Я вам одному всю душу открыла, а вы в убежище. Ведь вы же сами говорили, что по теории вероятности. Ай, матушка, какая тут теория? Вот у нас в Ленинграде был один специалист по египетским письменам. И то его разбомбили. А вы знаете, он в Кто? Саша Стрельцов. А, возможно. Саша. Здравствуйте. Вышли ко мне, да? Вы почему на меня так смотрите? Вы что, не узнали меня? Нет, узнал, Тася. Вы, наверное, прямо из госпиталя? Из госпиталя я давно выписался, уже четыре дня. Целых четыре дня? Значит, вы были у меня. Вы пришли ко мне, постучали, вам никто не открыл, и вы ушли? Нет, не стучал. Не был я. Не были? А я вас ждала. А вы что, обиделись, Тася? Вы, пожалуйста, не думайте, что мне нужны были ваши посылки. Эти продукты ели все. Вся квартира. Веритарх Павлович и мои товарищи. Все. Какие посылки? Ваши. Я ждала их не из-за продуктов, а из-за писем. И из за ваших писем. Моих писем? Да. А я-то их берегу, ношу с собой. Все ваши 14 писем. Вот они. Возьмите. Погодите, Тася, куда же вы? Надо же разобраться в этом деле. Садитесь, Тася. А вы еще стихи писали. Когда мне бывает туго в горячем лихом бою, я помню тебя, подруга, я помню любовь свою. Аркадий. Аркадий, говорю, друг у меня есть. Да вы его знаете. Почти три месяца не виделись. А вы знаете там как? Повидать мне его надо. Сейчас же, немедленно. До свидания, Татя. Постойте, куда же вы? А письма эти возьмите, Татя. В них все верно написано. Может, конечно, не так красиво, но все верно и точно. Я скоро приду, Тася! Скоро вернусь! Команду Аркадий. Спокойно. Команду Аркадий. Аркадий, а почему они не стреляют? Как спокойнее на душе, когда они все таки стреляют? А кто он сказал, что они дураки? Они строили этот зод, и знаешь, его пули не возьмешь. Пускайте студент на этот пейзаж. Да. No. Катарный солнце. Спокойно, мальчик, это только перерыв на обед. Вот. Okay. Все. Легкий напомини гадюки. Додержался минут пятнадцать по еще. Волга. Вызывайте Стюбера все время, вызывайте сот. Есть. Волга. Все. Плывет Аркадий на картине, Когда у бойцов не хватило боеприпасы, он и стал петь боевую песню, а враги, испухавшись, отступили. Это же немыслимо. Я знаю, что немыслимо. А что нам еще завышается? Споем, а? Споем, товарищ боевой, о славе Ленинграда. Слова о доблести его на целый мир гремят вставали за него, гремела канонада, И отстояли навсегда бессмертный Ленинград. Живи, священный город, живи, бессмертный город, Великий воин город, любимый наш Ленинград. Качает флаги на Неве осенней ночи ветер. Ночь ясная, как светлый день над городом плывет. Есть город Ленина один на всем, на белом свете. Кто посигнул на честь всего, пощады не найдет. Живи, священный город! Живи, бессмертный город! Великий воин город! Любимый наш Ленинград. Ну, что ж ты не поешь, Акулит? Бачу, что ты действительно не помогает. Да, патронов нет. И песня наша кончилась. Жабы! Жабы! Бери, Акулита, в Выдадим еще рукопашную! На, бери! Отдыхаю пока что, товарищ майор. Тюбин, милый, продержите еще минуты в дети. Можешь? Постараюсь. А что там нет этого типа Саши Свинцова? Я попрощался с ним на всякий пожарный случай. Алло! Алло, Тюбин! Тюбин, Волга! Волка! Волга, Тюбин! Волга. Я пойду с боеприпасами в зону. Я посылал, уже четырех не дошли. Я пройду, товарищ майор. Дорога к зоту, видите, усеяна на мины снарядов. Пройти можно. Можно пройти, товарищ майор. Да? Можно. Ну, благословляю. Идите. Есть! Придем шестая рота. рот успешно обошла немцев и двинулась в наступление. Жив! Эти жабы не дождутся, чтобы Аркадий Цюбин умер.